Всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий мы продолжаем с вами проходить вора Итак, мы с вами добрались до рыночной до рыночной э, улицы вот так здесь я взял стрелы и вазочку окей нужно найти генератор нужно найти генератор наверное я сейчас Опа. я наверное оставлю веревку здесь вот эту Вот, чтобы если что, можно было залазить Так, ну здесь вот мы посмотрели, здесь нет генератора Как такового? давайте пройдемся, наверное, сейчас погоди Еще зомбар здесь ходит Ну, я его сейчас... А ну-ка, я, я хочу испытать, короче, погоди-ка, мина, мина, мина, мина, мина, мина, мина, мина не взорвалась что ли? А я на ней не взорвусь испытал бляха так где там мина Мина, мина мина где ты что она все ему под ноги то летит ехал вот давай на мину на мину ништяк ништяк окей знаем что мины у нас э, убивает зомби так вот здесь мы не смотрели смотри здесь мостик есть а, а это кусок зомби сюда вот мы а мы сюда заходили да угу. да мы заходили здесь у нас есть а вот генератор погоди ключ отлично отлично вот и генератор Ништяк. Да будет свет. Так, а, в комментах вы написали. Почему генератор у нас находится в броне какой-то, не в шестеренках? Вы в комментах написали, что а, на кнопке можно нажать стрелой, выстрелить стрелой. Помните, да, кнопочки там такие были, которые мы не могли достать. Окей, здесь еще что-то есть. Сейчас глянем. А вот и кнопки. А вот и кнопки. Я обошел, короче, с другой стороны получается. Окей. Но вы говорили то, что можно, короче, стрелой вот выстрелить вот так вот, и она откроется. Окей. Но, допустим, мы себе сделали более проще. Так, это что за загоны? Это стоило? Стоило для кого-то или для чего-то? Надо, допустим. Смотри, там есть окошко. Как-то надо туда попасть. А я, кажется, уже знаю. А -а -а -а. Ты как залез? Ну ладно. Так. Пройдемся сейчас туда. Сюда по всему дверь, она и закрыта. Может, ключ? Двер. Ключ, наверное, чисто к этому. А, к замочку для решетки. Кстати, теперь можно туда, там, в темницу-то, в ту сходить. Посмотреть, что там. Сейчас я здесь сейчас. Да открой ты дверь! Сейчас мы здесь осмотримся. Так, а я смогу залезть обратно? Да, я могу залезть обратно, если что. Окей, и куда это мы попали? А... Не понял. Интересно. Какой-то особняк. Интересно. Девки пляшут. Погоди, а может ключ? Кто шепчет? Это наверное, призраки. Погоди, а это не собор с привидениями-то? Ну почему? Это эти, тут те, короче, скелеты-то, помните, да? Так, у меня есть 5 мин. Я сейчас их... Нинами загашу. Где они? Свет вырубил. Хорошо. Так. Иди, погоди, погоди, идет, идет. А, Давай-ка вот так вот сделаем. Они наверху, или он не будет спускаться? Он не будет, что ли, спускаться? Ну-ка, я сейчас призову Все мои стрелы Обычные Подойди Беха, вот я так мину поставил, короче, сейчас сам взорвусь. Так, это что? Понятно. Окей, ладно. Короче, если они будут если они спустятся, то мы услышим, мина взорвется. Бляха, бляха, бляха. А че? А че в то ха Ха-ха-ха. Так, стопэ, стопэ, стопэ! А это, как ее, как ее, как ее? Вспышка-то действует. а а, -а, -а! Так, ладно. -а, пробуем еще раз. Сделаю, значит, следующее. Я, значит, кидаю раз мину. И.. И даю два мину. Раз, раз мина взорвалась, значит они спускают сюда. По идее <связь> Без комментариев. Без комментариев Так, ладно, я делаю раз мина Лиха, я не знаю, взорвется она или нет Окей Так, это так Пока здесь мину не кидаю, тогда Так, сохранка Открылись А чё не взорвались-то? Окей. А чё они не взорвались? -то? Так, о а чём я? Я думаю, что он мне не до конца-то открыл -то? Давай уже быстрее, ну! Отлично. Да убери! Закрыть пока на всякий. Так. Мадама. Боковая стрела. Оглушить этих тварей я не могу оглушить. Мы тогда пробовали, по-моему, или нет? Да где мины то В принципе у меня есть 7 огненных стрел Так то если что Жалко что он там мина как то Кривовато получилось так. Ждемс. Вот проблемные да, твари? ждем О, идет, идет, Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, идет, идет, идет, Да на тебе вот так добивной контрольный так окей погоди я сейчас свет еще включу теперь можно я думаю включить свет да дуй пройти то развалился тут это за особняк интересно? Чей это особняк? Ух ты! Да ты глядь как! Глядь тут как -а как! Причем вот так вот сохранился, да, этот особняк просто. Это же не собор? Нет, ну написано, что собор. Святая вода. Вот и священник здесь жил, что ли? Че закрыто там тут? Че святая вода, что ли, будет? Змеиное ожерелье. О, вон оно как, вон как. Ай, да, Окей, это если челы те бы, те, тех бы челов я бы не убил, или тонов. Крутяк. Окей. Допустим. Одно задание мы с вами выполнили. На Так, а теперь отправляемся куда? Мы хотели в темницу. Мы подали там свет, мы хотим в темницу. Или что там за херня-то, помните? Темнота там была, там еще кто-то... Летучие мыши что ли какие-то летали, или фиг знает что-то. Так, тут не упасть. Яй-яй. Так. Хорошо. А там что? Мы ну, там были, не? Ладно. А, смотри, здесь еще вот сюда спуски есть. А, ну это просто, наверное, да? Здесь никаких проходов нет. И лестница здесь, чтобы... Если я упаду случайно Да бля Что в смысле? Вот Если я упаду случайно, чтобы залезть Понятно Все довольно логично Так, окей Не В ту сторону пошел Окей, идем, короче Так, рыночная площадь Мы, У нас там еще вниз Куда-то проход есть, короче Ладно, пока туда не пойдем. А -а -а, пойдем туда, в темницу, да? Пойдем в темницу. Так, а, -а тут... А Ой. Он что пропустил? Прикинь, колечко. А тут вот вон спуски. Тоже вниз еще есть. А, -а, -а там пауки, ⁇ пти, мать так, а как я или а как мне эту решетку открыть ааа, станет с этой решеткой короче, мы сейчас пойдем по верху погоди, а попробовать вот... вот отсюда перепрыгнуть вот туда, смогу ли смогу ли я или вот можно так вот Прям по умному сделал, да? А? Обязательно за это лайк надо влепить. Так. Паучки. Паучки, паучков мы можем убить. Раз. Не докинул. Два. А, два выстрела и паучок готов. Так, давай второй выходи. О, я просто снайпер Ништя. Человек там два было? Ну ладно, если там еще есть, то Беда, загасим Так Как бы теперь спуститься Аккуратненько так, чтобы Не разбиться Посмотрят, здесь тоже нету никаких рычагов Чтобы открыть эту решетку Ладно, это деревянные балки, если что, мы по веревке спустимся. Ой, поднимемся. Так сказал, бедняк. Могила стража. Ага. Так. Оставь пару монет на могиле стража. Окей. Так. Пару монет. Это монетки. Ништяк. Отлично. Мы взяли ожерелье и оставили пару монет на могиле стражи для удачи. Теперь нам удачу должна просто рекой. Валить. Так, а теперь нам нужно... Осталось найти 2000 и... А! А! Найти собор и украсть глаз. Я думал, что там... Еще, Еще что-то. Ладно. Га глаз надо украсть. Основная задача, в принципе, осталась. -то. Так, погоди. Наверх. А, ну, ничего пусто, да? Все, можно выбираться, короче, отсюда. В принципе, так. Где мои стрелы с а, Наверное, сделаем, как? Сразу вот сюда стреляем вот так, чтобы забрать стрелу. Вы понимаете, да? Оп, оп. И все и все так э, остается что остается мы не ходили туда дальше и и и и я я я я я, я, я короче предлагаю предлагаю сделать следующее продолжить вот здесь спуститься там вниз куча лабиринтов? а это тот огненный чел то помните да так ладно я пока туда не пойду здесь еще лестница там лестница тут лестница Ух ты! захэдшотил. О! Это мне уже нравится. Так, ну можно, в принципе, подлечиться. Тихо-тихо. Бурик. Ну, похоже, на то. О, еще. Так, хорошо, окей, я отсюда пришел. Вообще, пауки. А, ну понятно. Я вылез с другой стороны. Так, куда я еще тут не ходил? Я, я, я, я, я, поднялся вот здесь, вот так вот. Еще вот сюда вот не ходил. сломать а? я новый меч просто даже деревья деревья рубит а ну все понятно окей тогда пошли короче к этому к этому тому к огненному посмотрим что там надо короче мимо него так пробежать быстренько и подняться на лестницу Бегом, бегом, бегом! Так, ничего нет, ничего нет. Ай. А. Да, ну, да, ладно. А вон оно что. Понятно. Все с вами. Да. Все с вами. Понятно. Окей, ну остается идти прямо. Там, так, а, там бурик и.. паук. Два бурика. Леха промазал. Могу я отсюда стрелять? Нет. Так, зато я могу стрелять вот отсюда. Собака. ой сколько бурьков-то на, на, на, на это, на того на приходило-то. А чё они это? Где паук-то? Что-то. Где паук-то? учарами Микантара Ой, как меня достали-то они все А что я по пауку попал, да, что ли? Ой, он еще и прыгает Завоняли, завоняли. Толстухи. Просто атакуют, атакуют. Так, один убежал. Одного я спугнул. Свалиты. ты. Вс. Их трое здесь было. Еще третий где-то должен быть. Так, один туда убежал. Кто там бегает. Они когда вот так спу спугнуты, они не это... Не дерутся. Окей. Что здесь? А. Что здесь? Я отсюда пришел? Я, я здесь это... Заколоченную, да? Разбомбил. Так, окей, отсюда я. Ага. Так, туда и вот сюда. Ага Здесь свет опять не горит, надо, короче, искать опять этот Генератор Допустим Допустим О, Помните, да, это место В принципе, веревочку можно забрать уже Так а, Я предполагаю, что генератор здесь Почему-то я вот Чувствую генератор прям здесь <как> <как> минутку бляха он меня выследил ох ты ни хрена себе ты смотри просто с разворота рыгнул к меня с вертушки <как> с вертушки рыгнул добей ты его Так, ага. так, так, ну-ка, генератор. Ага, зелье, дыхание. Ну, допустим, может быть, я еще плавать буду. <свечес> так а, получается посмотри он туда наверх еще не, никак не был да получается значит так делаем отлично просто сделал То да, в смысле а что ты не это ни того не цепляешься -то? так. отлично отлично М -м -м оп Оп. У -у -у -у. Прикинь еще и княженцы Он что нашел? Ля что нашел? Этот пуст, этот тупой старика нынешний хозяин змеиного ожерелья живет в пустынном переулке к западу от подъемного моста на З Соборной улице. На прошлой неделе я посетил его маленькую, но богатую обитель с целью приобрести у него ожерелье. Но он упорно отвергал мои аргументы и предложения. Он сказал, что у его народа принято дарить подарки такой красоты своим невестам перед свадьбой. Ему стукнуло 70, а, не знаю какая девица согласилась выйти за него замуж. Не уверен, стоит ли мне теперь применить силу, или лучше найти способ украсть у него ожерелье. Я слышал здесь неподалеку, рядом с улицей Деперин, живет вор, которого можно будет нанять. Окей. Тут еще и вор какой-то живет. Не прогара ты же. <свот> так надо подлечиться. <свот> мы же совсем в другом районе вроде как живем. Так, ладно, ожерелье мы уже украли. Поэтому... По этому... Ужас! Ужас! Ужас! Ужас! Вот у нас... И то самое. Так, ладно. Можно вниз сюда спуститься. Леха, сколько здесь буриков-то? Отлично. Отлично. Ты так посмотри. Ты так посмотри. Щит с замком. Ах ты. Ах ты. Так. Ой, а как мне теперь? Э. -э, -э. Где это я выпал? О лестница. А как раз бляха. Как раз лестница. Это ну, короче, вы меня поняли. Я хотел объяснить, что это вот это вот место. Вот так. Как мне попасть сюда? Надо как-то разгоняться, наверное, да? Еще раз. Отлично. Ой. Сцеляющее зелье. Так. А, открывается, да? Не слышно прям как-то. О, теперь слышно. Святая вода. Окей. Святая вода. Какое-то типа святилище, наверное, да? чего нет. Звучок. Все закрыто, все закрыто. А в смысле, а ч? А. Колечко. Колечко, колечко, кольто. Так, ладно, друзья, у меня, короче, видос подходит к концу. Вот. Поэтому, поэтому. Давайте закончим. Давайте, наверное, вот здесь вот закончим. Вот. Продолжим же в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте контакте, подписываемся на канал, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.